Каким был 2016 год для канала? Что изменилось в видеороликах на канале за этот год? Сегодня мы будем подводить итоги года и посмотрим статистику моего канала. Начнем со статистики. За 2016 год на моем канале вышло 35 видеороликов, не считая вот этих трех новогодних. Статистику мы будем считать по 34 видеороликам за период с 1 января по 17 декабря 2016 года. Начнем с того, что начался этот год еще тогда, когда на моем канале выходил первый сезон видеороликов про полярный. С началом лета я подвел под ним черту и на канале стал выходить новый второй сезон видео, который продолжается по сей день. Самым просматриваемым видеороликом 2016 года является видеоролик с названием Последний звонок 2016. За все время пребывания на канале он собрал 1960 просмотров и 15 оценок. мне нравится. Такое количество просмотров обусловлено в первую очередь массовостью события, однако я принял решение, что подобный видеоролик на моем канале не несет смысловой нагрузки, так как снимается он по моей личной инициативе, а не на заказ, и по стилю он больше подходит как репортаж, что немножко расходится с общей идеей моего канала. Однако цифра все равно впечатляет. Второе место принадлежит видеоролику «Полярные дворы». Уж не знаю, с чем связано такое количество просмотров, но лично мне этот видеоролик не очень нравится. На нем я очень много экспериментировал, смешивал форматы, настроение, музыку, так что вышел он не очень удачным, но тем не менее набрал 1483 просмотра. Третье место занимает видеоролик «Полярные изменения 2», который набрал 1130 просмотров. В нем я рассказал и показал, какие изменения произошли в городе с момента показа последних событий на данную тематику. Ну, тут я не удивлен. От статистики просмотров мы переходим к более интересной статистике за 2016 год. В этом году количество просмотров, в общем, составило, внимание, 29 29334, при этом обогнав показатели прошлого года на 37%. В общем, за этот год зрители моего канала насмотрели видеороликов на 1239 часов, что снова-таки обгоняет показатели предыдущего года на 17%. По сравнению с предыдущим годом пользователи стали ставить оценки «Мне нравится» чаще – 484 в этом году, а оценки «Мне не нравится» реже – всего 37. Для сравнения, в прошлом году было 433 и 54 оценки соответственно. Самая оцененная аудитория видео – снова же «Полярные дворы» с количеством оценок в 20 штук. За этот год под моими видеороликами было оставлено 118 комментариев, и большинство из них – это комментарии от бывших жителей города, которые когда-то здесь жили и работали, но им пришлось уехать, а вернуться они уже сюда не могут из-за статуса закрытого территориального округа, куда проезд возможен только по пропуску, в соответствии с федеральным законодательством. Это, несомненно, очень приятно, что ты можешь посмотреть… Показать людям их родной город, каким образом здесь все изменилось и как все выглядит теперь. Между прочим, это и есть одна из причин, почему я снимаю видео про Полярный на канал. Самое комментируемое видео полярной зимой», где большинство комментариев оставлены именно коренными жителями города, которые сейчас живут в других областях страны. А мы продолжаем подведение итогов канала. За этот год зрители поделились 172 видеороликами. Чаще всего делились именно видеороликом «Полярный летом». Лесы добавили 177 видеороликов. Забавно, но чаще всего это делают люди без подписки на канал, видимо, чтобы не подписываться. 236 подписчиков пришло на мой канал за этот год. Самое интересное, что на мой взгляд, это возрастная аудитория на моем канале. Зрители в возрасте от 13 до 17 лет составляют 13 от всех зрителей на моем канале. Следующий возрастной сегмент 18-24. Этот возрастной сегмент самый обширный. Ее зрители составляют 32% зрителей на моем канале. Категория 25-34 составляет 26%, а категория 35-44 составляет 14%. Больше мой канал смотрит мужчины, нежели женщины. 85 и 15% соответственно. Чаще всего мои видео смотрят с компьютера, на втором месте стоят телефоны, за ними идут планшеты, и, внимание за планшетами, идет специализированное приложение для телевизора. За этот год с этого приложения посмотрели всего чуть более 800 человек. Однако очень необычно для меня наблюдать просмотры с программного обеспечения для телевизоров. Ну что же, это была статистика. Теперь поговорим о том, что изменилось на моем канале за 2016 год. В этом году я обновил трейлер канала, а также был создан отдельный проект. Проект начал свое существование с видеоролика про зиму, хотя как отдельный проект на канале он не планировался. Предполагалось, что это будет небольшая серия видеороликов, которую я отсниму и забуду, но дела пошли немного иначе, и сейчас мы имеем полноценный проект, который будет сниматься и в следующем году дальше. Тема про детские площадки поднималась мной и в этом году. Был отснят самый долгий видеоролик в этом году и вообще из всех видео про полярный. Его длительность составляет 1 час 6 минут. Я полноценно отснял многие городские праздники. Например, такие как День города, Масленицу, конкурс снежных фигур, выпускной, День Победы. В объектив моей камеры попадали такие события, как ложное сообщение о минировании школы, гимназия, Весенняя буря, строительство новой детской площадки на улице Севко, обновление дороги на одной из улиц и обустройство тротуаров. В следующем году я очень хочу поднять качество выпускаемых мной видеороликов. Будут отсняты новые зарисовки, а также я готовлю два больших и новых проекта про город. Обязательно дождитесь их выхода. А с вами был Максим, человек, который делает все эти видеоролики про город Полярный. Увидимся в следующем году.